Там написано... там написано военный билет, там не указано конкретно. Везде что? записываешь, вы не записываете. Нет, да. нет военно, военнослужащие. Возьмите, узнайте. Но вот здесь же написано. Там... Военный да, билет является удостоверением нет, личности. Там военный билет написано. Бессрочный. Бессрочный. Военный билет. Там не указано, что военнослужащие. У нас или паспорт, почитай вот здесь. Или паспорт, или водительское удостоверение. И документ. Он без срока. Угу. Да. да знаю я что там написано. У нас там написано. Я военнослужащий военный билет. билет. Военнослужащий. Должностные лица со своим. Удостоверение. Граждане приходят. Паспорт. Или водительское удостоверение. Что в приоритете, закон вышестоящий или ваша внутренняя инструкция? Я. Вы закон? Нет, вы я, я я работаю по своей должностной инструкции. Ну, нарушая, вы, закон, вы, да? нарушая закон, да? Не не нарушаю закон? Позвоните начальству. Не, если по закону паспорт является бессрочным удостоверением личности. То как? По моей инструкции. Съемочка прекратите, пожалуйста. Нет. Вот. Пока еще нет. На каком основании? Как, еще никто не как не видит? Вот я вижу, что меня снимают. Мне нужен ваш паспорт и электронное удостоверение. это военный билет. Он Он бессрочный, это бессрочное удостоверение Мне нужно. Вообще, вообще, вообще, Документ, удостоверяющий личность. Даже на Это водительское удостоверение или паспорт. На Матросской даже везде, все суды уже давно проходим по военному билету. Вы что тут нас останавливаете? Нет. Так, спустите, нет. Вот, согласно, должностная инструкция, я ну, давайте, где где нет. Не так, нет. Так, так давно я, при... При... Что нет. я, я так приходил, как тут как ваш как коллега пропускал деньги. меня по военному билету. Ну, смотрите. Так, два и должно быть, да? Вопрос посетите удостоверяющий личность, удостоверяющий личность, У документы, паспорт и где написан водительское удостоверение, где написано, что водительское удостоверение. Где написано, что паспорт или водительский достигает? Ну конкретно. Мы же читаем законы, правильно? Как угу. они пишут, как они написаны, да, так вот и мы, так мы и читаем. Угу. Тут же не указано, паспорт конкретно, и водийская прописан, покажите. Если бы было прописано, тогда, пожалуйста. Записываю, везде записываю. Везде нас не записывают. Где везде? -то? Везде. И в милиции, вот суды судей, везде ну, проходят. Это, на участке 2, на, на первом участке. Вот по этому документу. У нас, у нас уже были такие меня. инциденты, что Привет, нас не пропускали. А я... Ну, так я не знаю, что это за документы. Сейчас везде пропускают. Это восточный документ. Ну, что это за документ? Ну, я не знаю. Вот. Для меня это вот фильтр гаммах. А вот, я первый раз в не вижу у нас смотри, даже... Вопрос о том, что за стерение рекламирование. Паспорт, да? Военный билет не указан конкретно, что он военнослужащий, не военнослужащий. Здесь военнослужащие есть. Вот смотрите. Вот. Уставление вот. личности военнослужащего Российской Федерации. И военный билет. Не, не указано Российской Федерации или Советскому Союзу, или какой военный билет. Видите, да? Военный билет конкретно. А не указано, какой военный билет. Записываем. Где записывают, не Где, Где везде-то? Я знаю, что я с тех судах, мы, говор... мы... я же не говорю, знаю. я вот всегда вот записываю. У тебя просто... потому, что, потому что, у нас. документы, сейчас... сверяющие личность у нас. Я только... здесь вот я что я... здесь вот. написано? Что здесь написано? смотрите, у вас. Если, Если бы мы не ходили написано. по судам, мы бы не знали. У вас же здесь инструкция не написана конкретно, да? Вот военный билет, ну, не указано российская феряция, советская Союзка, Или Америки или там еще какого-то. Часто какой? Что там у нас на четвертом Не второй? А Четвертый, четвертый. Четвертый, четвертый, четвертый. Затем на заседании? Да, да. Судебная заседания. Все содержимое из карманов. Не снимайте меня, пожалуйста, в здании суда. Съемка запрещена с разрешением за посудие. Он еще не зашел, мне да? норму закона. Судья ему вручили, посчитаем этот документ. Это наш документ. Все, вот надо Так это ваш документ. Ну так судья должен причем. Как причем? С ее Ставь. разрешение. Часть. Диверсия. Ну лучше. Что-то все равно сделать. Еще что-то воспитаем. Нет, фирма. Забирайте вещи, пофигите Первая дверь налево Какая первая? Это? Налево, налево я, вон, сказал, ну, я же сказал, Это нужно в... вам пройти в канцелярию. Канцелярию? Я сказать, что вы подрешли судебное заседание. Не Сейчас, Сейчас все зайдем и.. Держать Ваши вещи. Будем досматриваем. Визуально на осмотр на наличие запрещенных предметов. Так, на стоп. Кульщие, режущие, нестрельные газовые вырушили. Грошокеры что имеете с собой? Вижу. Вижу. Угу. Смотрите, не мальчика больше не имеет Спасибо, забирайте Ваши вещи, проходите. Ваша цель визита? Снимаем, да, кумажем, все. Все содержимое карманов одежды выкладывайте на стол. Это тоже положите. Смельною. Шапочку снимите вообще это разбирайте ваши вещи время судебного заседания снимать запрещено только с разрешения судьи я знаю закон не надо меня предупреждать Нет, шали полностью даже нет. Нет, Полностью шали А потом? Здравствуйте. Здравствуйте. А Ирина, Ирина, Ирина, у нас что? Четвертый, час, четвертый, четвертый, четвертый, да, Это четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, Помните на германчик, пожалуйста. Помните на германчик. Это Нет, Я слышу. Я слышу. Я Пошли. Пошли. Привет, как еще вам? еще еще не зашли. Да -да -да. Thank you.